Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время, на телеканале «Универ ТВ». И уже по традиции интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта. Прямо сейчас для тебя смотри внимательно. Приводить себя в порядок нужно не только зимой перед новым курортным сезоном, но и также летом. На этих уходных в парке имени Горького состоялось мероприятие под всем известным названием «Зеленый фитнес». Чем именно там занимались жители города Казани узнавала наш корреспондент Екатерина Галечева. 18 июня в Казани стартовал третий летний сезон социально-спортивного движения «Зеленый фитнес», где казанцев ждали зарядка в режиме энергии, зумба, мастер-класс по хип-хопу и многое другое. «Зеленый фитнес» зародился в 2015 году в Казани. Первый раз он прошел на небольшой футбольной площадке в парке Горького, где собрались не только истинные любители спорта на свежем воздухе, но и простые зрители, случайные прохожие, которые сходу присоединились к спортивному движению. Сейчас же «Зеленый фитнес» — это большой фестиваль, действующий не только в четырех городах Татарстана, но и на территории Белоруссии. Помимо спорта, к фестивалю добавилась и творческая составляющая. Например, в этот раз были приглашены певцы и танцоры. Выступила казанская команда по чирлидингу «Ин- не менее, мероприятие сохранило свой спортивный характер. Профессиональными инструкторами были представлены 15 фитнес-направлений от йоги до кроссфита. Дополнительно функционировали детские интерактивные зоны и аниматоры. Идея создания зеленого фитнеса родилась в 2015 году казанским студентом Муратом Димитровым. Он является руководителем и автором нашего проекта «Зеленый фитнес». Участникам надо еще мотивировать не только занятиями, спортом, что они получат какие-то результаты хорошие в плане накаченных мышц, мышц или похудения, мы добавили программы лояльности то есть в этом сезоне каждый участник будет получать персональную пластиковую карточку с этой карточкой фиксируются все мероприятия начисляются баллы рейтинга на сайте zelfy.ru. и согласно этому рейтингу по итогам сезона каждый участник ну то есть самый активный участник получит велосипед бесплатно просто занимаясь спортом наша большая цель вовлечь 1 миллион участников 2020 года мы к этому постепенно придем, будем выполнять а, планы по площадкам, чтобы у нас было много участников. За эти, конечно же, бесплатное. Мы активно про них говорим в социальных сетях, в интернете, в радио, газетах, подключаем все источники. И самое главное, то, что а, нашим участникам все это нравится, и они рассказывают другим. Сарафанное радио, оно тоже работает. В скором времени «Зеленый фитнес» пройдет в парке Урицкого у центра семьи «Казань» и в Горкинско-Аметьевском лесу. Фестиваль собирает людей совершенно разных возрастов, ведь занятия спортом на свежем воздухе не только улучшают физическую активность, но и повышают настроение. Екатерина Галичева, Диана Хайрулина, «Неделя спорта». Теперь о спорте номер один в мире. С 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге состоялся финал Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу, где триумфатором выступила сборная Казанского федерального университета. Наш корреспондент Ксения Сурова подготовила материал о поездке наших ребят в северную столицу России. Что там было, смотри прямо сейчас. Сборная студенческого спортивного клуба «КФУ» стала победителем Всероссийского чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Организатором выступил студенческий спортивный клуб Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, Кронкверские «Барсы» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Четыре дня команда из восьми федеральных округов боролись за борол быть сильнейшими игроками в стране. К участию допускались студенты, магистры и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. За честь Казанского федерального выступали Михаил Копытов, Тахир Сайфудинов, Ренат Менгалеев, Михаил Сысев, Владимир Гиздатов, Алмаз Избасаров, Айнас Хроматуллин. Интересным фактом является то, что в состав команды входят исключительно студенты и аспиранты института физики. За плечами этих ребят уже множество успешных матчей на окружных турнирах и победы на первенстве КФУ. Команда Казанского федерального на Начала свой путь к победе с матча с сск «Сенатор» со счетом 3-0. Затем ребята обыграли кронкверских барсов со счетом 2-0. Команда КФУ показывала все, на что она способна. И следующим шагом на пути к первенству стала победа над ССР Морские волки, которые представляли город Керч. Игра закончилась со счетом 5-0. По итогу в финальную четверку вошли команды КФУ, Север, Папоротник и Сенатор. В полуфинале казанцы побеждают сборную «Север» из Ханты-Мансийска. Следующим этапом стал матч с пятигорским папоротником за звание чемпиона. Сборная КФУ смогла обыграть своих противников ССК Папоротник с убедительным счетом 5-0, став победителем и золотым призером турнира. Папоротник забрал себе серебро, а бронза досталась москвичам ССК Сенатор. Отдельно отметили некоторых игроков нашей сборной. Так Владимир Гиздатов стал лучшим вратарем чемпионата, а Тахир Суэфудином лучшим бомбардиром. Команда была награждена памятными статуэтками и переходящим кубком победителя чемпионата ССК России. Надеемся, что кубок останется в Казани навсегда. Ксения Сурова, Неделя спорта. Турнир по мини-футболу завершен, а вот Кубок Конфедерации стартовал. В матче открытия встречались сборной России против сборной Новой Зеландии. Хозяева турнира смогли обыграть гостей из океани со счетом 2-0, а уже на следующий день сборная Португалии с Криштиан Роналдо в главной роли встречались со сборной Мексикой. Многие болельщики думали, что матч завершится со счетом 2-1 в пользу Португалии, а вот и нет, мексиканцы передают привет вашим ставкам и сравнивают счет на 92-й минуте 2-2. В группе «Б» сборная Чили обыграла сборную Камеруна 2-0, а в Сочи была настоящая феерия. Голов 3-2 в матче сборных Германии и Австралии. Победа на стороне чемпионов мира. И вот он долгожданный момент. Сборная России сейчас занимает первое место в своей группе. У них в активе три очка, следом Португалия и Мексика, замыкает квартет «А» сборная Новой Зеландии. В группе «Б» на первом месте сборная Чили, следом сборная Германии. Верим в сборную России и приходи на матчи Кубка Конфедераций. Начинаем знакомить вас со сборными Казанского федерального университета и открывает данный марафон фитнес-аэробика. В чем суть данного вида спорта, как проходят тренировки и как проходят сами соревнования, узнаете в сюжете Альбины Нуриевой. Спорт всегда находится в развитии, и в последние годы можно наблюдать его заметное расширение и усовершенствование. Сегодня мы поговорим о таком направлении, как фитнес-аэробика. Оно уже давно развивается во всем мире и не так давно появилось в Казани. Основоположником этого вида спорта в нашем городе является Лариса Маслова, она же президент Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан. Если федерация аккредитована Министерством спорта Республики Татарстан, да, то федерация может подавать ходатайство либо в Комитет по делам детей и молодежи, либо в Министерство спорта на присвоение разрядов своих спортсменов. Своими силами она развивает этот вид спорта и привлекает как можно больше людей. Сегодня уже набрана сильная сборная Казанского федерального университета, за плечами которой не одно выступление на крупных площадках. Мы проделали огромный путь к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Это не просто так. Любая желающая команда туда поехать не сможет. Тренировки проводит сама Лариса Маслова и ее коллега, главный тренер Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан Екатерина Ичменева, которая ранее работала по этому же направлению в Москве, но решила популяризировать его и в своем родном городе Казани. Фитнес-аэробика в Москве существует уже более 20 лет в Федерации Москвы и Федерации России. В Татарстане это всего 5 лет нам исполнилось вот в прошлом году. Мы на начальном этапе, но уже достигли неплохих результатов. Надо сказать, что выдержать хотя бы разминку перед основной частью сможет далеко не каждый. Это требует большой силы, упорства, хорошей растяжки и выносливости. Участницы должны совершенствовать каждый из этих качеств изо дня в день, чтобы добиться таких результатов, которые помогут одержать победу в международных соревнованиях. Успевать все везде! в кратчайшие сроки, укладываться в дедлайны. Вот. Мы здесь тренируем не только свое тело, но и свой характер. Мы воспитываемся морально, потому что тренера вкладывает в нас это терпение, труд, упорство. Это не только физическая подготовка. Это тоже не каждый выдержит это морально. С 23 по 27 мая 2017 года сборная приняла участие в чемпионате первенства Европы по фитнес-аэробике в городе Карловы Вары, Чехия. Несмотря на то, что девушки не заняли призовых мест, это стало для них личной победой и полезным опытом. И у нас было второе выступление, финал. Мы уже собрались и выступили достойно, и нас похвалили. В целом выступлением довольны, но после выступления оставалось немножко такое, как сказать, Мнение, что я могла... Ну, лично от меня, что я могла бы сделать и лучше. За время, проведенное вместе, девушки стали настоящей семьей. Они поддерживают друг друга вниз зала, а вспоминая пройденные этапы, наперебой рассказывают интересные истории. Даже когда мы ездили на сборы, и там были а, какие-то волшебные пеньки, скажем так, или там деревья, которые исполняют ваши желания, то мы всегда загадывали одно желание – получить КМС. И оно сбылось. Ура! Впереди у этой большой и дружной семьи еще не одно громкое событие. В сентябре она выступит на чемпионате и первенстве мира в городе Лейдене, Нидерланды. А сейчас они набираются сил и усердно тренируются для того, чтобы поразить зрителя и победить сильнейших соперников. Мы усложнили программу, у нас появились новые поддержки, новые фишечки, связки, взаимодействуем очень много в парах. Надеемся, что судьям очень понравится, они оценят. Смотришь на этих молодых и симпатичных девушек, которым всего по 18-25 лет, и понимаешь, что они уже вполне могут тренировать других людей и передавать свои знания им. Так оно и есть. Многие из участниц уже являются полноценными тренерами и в свои юные годы могут научить остальных быть такими же, как они. Их младшие коллеги к этому пока только стремятся. У нас растет тренерский состав, это дети, которых выпустили уже мы. Нужные базы, не просто пришедшие с другого вида спорта, а с теми знаниями, которые необходимы для развития. И девушки, и их наставницы не скрывают взаимного восхищения и чувства благодарности друг другу. Пользуясь случаем, они не скупятся на добрые слова. Дорогие тренера, спасибо вам большое, что вы у нас есть, что вы взяли всю нашу большую команду себе под крылышко. Храните нас, бережете. Мы надеемся, что мы тоже будем вас беречь, ценить. Вы для нас прекрасный пример. Мы идем к своей цели и работаем все в одной большой дружной команде. Я вам желаю удачи в подготовке к чемпионату мира и выступить там достойно. Мы победим! Альбина Нуреева, Василиса Дзюба. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Пленсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.